Всем привет, с вами Три. сегодня это вторая серия Top Top Dash. Да, первая серия что-то. Не знаю, что-то. Чуть не то с ней стало. Семь просмотров. Саня выпустила выпустил новое видео. Ставим лайки под этим под прошлым видосом. А мы продолжаем. На комменти мы застряли? Кстати, кто-то говорил, что нужно поставить на режим полета, сначала не думал, не подумал, что это за фигня, я не понял, чего. Но потом вспомнил, что есть и, и, и, и, и, такой, такой раздел интернета. Случаешь, сейчас... сейчас мы будем думать Жень полета, где интернет не появляется. И за это еще и два. Первый раз мы Все, мы да. хм. да, уровень первого раза не очень и Его только Все не прошло. Давайте. Второй Надеюсь, также не вылазает эта птица. Так, все хорошо идет. Так, у нас заранее тут зеленый.. Я сбился со счет, это зеленый кнопчик. Я думаю, я проиграю. Видите, он мне рано проявляется. Может, мне тебя чужится или уже правда не попадают. Это тоже мороженое в первый раз пройти. Нет, подпишись, конечно. Ну, песня не пугает. Это... Нет, песни пугает. Это... Да, в кампке. Телекомпания. То -то, тоже все пыла, пыла. Не все было. Так, вот тут. Интересно, откуда вот эта бабочка-птица радужная? Ноги растут? Углей на ее ножки? Посмотрите, как она бегает. Меще. Сегодня это видео будет коротким. Кстати, вот эту уровень пройдем и все. О. Кстати, пишите, нам продолжить про голос Вот, я на экране Оставлю. Кадро найти. Мне нужно еще выпустить третье.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 правом правом верхнем Экра углу экрана